А расскажите, вообще легко платить за парковку в Екатеринбурге? Не знаю. Ага, давайте попробуем. Мне почему-то кажется, что он сломан. Похоже, что да. Не работает? Нет. А будете смс-кой платить? Ну, придется. А вы вообще хоть раз платили за парковку? Нет, я первый раз буду платить. А вы не боитесь, что вас оштрафуют? Нет, я никогда не платил за парковку. И вас ни разу не оштрафовали? Нет. Должна быть альтернатива. Платная парковка. Не поняла. Должна быть альтернатива. Но она же есть. Можно запарковаться не в центре, бесплатно совершенно. Но Это же будет не в центре. А какая может быть здесь альтернатива? Ну и платно, и бесплатно. Нет, мне это не нравится. Вы считаете, что это плохо? Это плохо. Это, это неудобно. А вы ездите на машине? Езжу. Платите обычно? Я не останавливаюсь. То есть вы избегаете таких, ц, таких мест, где нужно платить? Да. То есть как бы денег жалко? Времени жалко. Они не работают, в банкоматы еще. Ну, СМС же можно заплатить? Пробовал, не получается. А зачем вы платите, если штрафы все равно не приходят? А -а -а, по приколу, на самом деле. По приколу деньги тратить? Сколько у вас денег в месяц уходит на парковку? А, честно говоря, немного, потому что я на ней не паркуюсь. Но если паркуюсь, то плачу. Как вы думаете, куда уходят эти деньги? На благие дела. На какие благие дела? На постройку детских садов и детских площадок. Я свято в это верю. Мама Мы же не знаем, кто себе там дачи построил, и в смысле и машины купил. Нормальная история. Ну, то есть, возможно, просто мы не знаем о том, что водители платят, но эти деньги ну, по не ну, вообще да мало... Мы вообще мало. Да, мы мало что знаем. Лучше задаться другим вопросом. Ну, куда ушли деньги, которые там на дороге и на парковке обустроены, чтобы Ш их делать бесплатными? Что сделать мне, как жителю Екатеринбурга, чтобы жизнь в этом городе улучшилась? Вот это, наверное, самый основной вопрос, который надо себе задать каждому жителю этого города. А вам хоть раз штраф приходил? Нет, а... мне кажется, это не работает. А вы? За парковку заплатить? Да. А как получилось у вас? Ну, вроде бы да. Сейчас посмотрим. Ну, как прошел платеж? Да. А скажите, как вы относитесь к платной парковке в центре Екатеринбурга? Нормально. Всегда платите? Я редко бываю, поэтому... А вам хоть раз штраф приходил? Нет. 30 рублей это же немного. В а час. Они... В час. Но они на доброе дело пойдут? Ну, на доброе дело я понимаю, только если встать часа на 4, то, пожалуйста, если на 5, на 6, то уже... Дорого. Ну просто центр-то, он востребован, а все встают в три ряда, если не заставлять платить. А то где, тоже где -то нужно где -то останавливаться? Альтернатив-то хотя бы предоставьте. А вы знаете, что в Екатеринбурге такая неработающая система? Я знаю, но я юрист по образованию, поэтому я не могу это против моих правил, не платить за парковку. Вы, наверное, в курсе тогда, что в апреле в Госдуме при... приняли закон и теперь власти городские смогут штрафовать? Да, я считаю это правильно. А это подействует на водителей? Очень хочется верить, но, мне кажется, на наших водителей реально мало что действует. Так, что сначала нажать или сначала банк? Введите номер парковки. Введите полный номер вашего автомобиля, включая буквы, цифры и код региона. Для ввода номеров иностранных государств нажмите кнопку «Другие номера». Не работает. Что, придется не платить да? <смех> я могу, да, а попробуйте. вот что-то тормозит не получается попробуйте да, попробуйте я здесь, вот, 10 минут стою Это... А если больше 15 то нужно платить ну а вы здесь с какой целью стоите ну мы пытаемся оплатить за парковку и ничего у нас не выходит Где, инструкция есть да А вы первый раз, да, пытаетесь? А как вы считаете, вообще платная парковка это хорошо или плохо? Да ради бога, если места будут. Mm -hmm. То есть ради места вы готовы заплатить 30 рублей? Конечно, что, если долго стоять. так? Денег вам не жалко? 30 рублей? Нет. Что вы сейчас будете делать? У вас не получилось Я заплатить. Сейчас... Ну пойду сейчас, То что делать. забьете, ну, да? Ну пока пол. да, <laughs> получается Все, так. понятно. Спасибо большое. До свидания. До свидания.